Химия-отрава не пахнет клопами, химия-отрава для чистки унитаза. Как это можно вообще детям давать? Там кокаин входит в ее состав. Кока-кола съест всю ржавчину. Кока-Кола, как такое сожит, нравится? Людям. Как вы поняли, сейчас мы почитаем отзывы настоящих людей о популярных продуктах и брендах и сделаем из них честную народную рекламу, пару рекламных песенок, джинглов, может, слоганов. Классно проведем время. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Да, существуют сайты, на которых пишут отзывы на Кока-Колу, например. Существуют другие люди, которые ищут отзыв на Кока-Колу перед тем, как ее приобрести. Покупка-то ответственная. Ну, естественно, там есть очень много адекватных отзывов. К сожалению, что мешало мне подготовить этот выпуск быстро. Пришлось среди них искать то золото, на котором мы, собственно, сегодня и возведем наше здание идиотизма. Хотелось бы посмотреть реакцию людей на Спанч Боба. Потому что, ну сами понимаете. Для меня этот мультик прекрасен, но в основном я думаю, что старшее поколение, не разобравшись, думает, что это полная хердоколесица. Мультсериал Губка Боб Квадратные штаны. 99 -го года на минуточку. Отзыв. Мультсериал Губка Боб. Тупой мультфильм с непонятными героями. Кто такой Губка Боб? Это мочалка или кусок сыра в штанах? А остальные герои мультфильма непонятно кто это. Просто бесформенное существо. Я просто, сука, пытаюсь понять серьезно вы садитесь на паровозе криктального жжения человек вот смотрит на это и не видит в этом формы вот она не видит что это рак а какой смысл в этом мультфильме да он же просто тупо Тупой, тупой. Ни логики, ни смысла, да еще и словечки. Иногда проскакивают далеко не детские. Чему же доброму, хорошему и позитивному может научить детей этот мультфильм? Может вот такой герой? Не думаю. Если здесь и присутствует юмор, то он тупой. И делает детей тупыми. Кто создавал такие мультфильмы? О чем они думали? Что для этого употребляли? Обожаю, когда все скатывают к наркотикам. Раньше же умели создавать отличные мультфильмы. С положительными героями Такими как Ну погоди, Винни-Пух Это ужасный мультфильм с идиотскими диалогами То есть, по-вашему Патрик, чем ты хочешь сегодня заняться? Не знаю, а ты чем хочешь сегодня заняться? Не знаю а это идиотский диалог? Да это вершина драматургии. Мультсериал Губка Боб, квадратные штаны. Мои дети это смотреть не будут. Это прям слоган. Достоинство. Красочный. Я обожаю. Вот у меня, у моих родителей и, наверное, у всего того поколения красочный. Это достоинство. Плохо влияет на психику детей. Этот, на первый взгляд, красочный. С необычными героями мультфильм увлекает детей и взрослых. Прикольно. Губка под водой дружит с морской звездой. А какое интересное имя? Спанч Боб. Он так любит готовить. Он так любит работать. И не знает, что такое отпуск. Вот бы им не так, что? Мой ребенок в год увидел по телевизору этот мультфильм и как загипнотизированный смотрел его с утра до вечера. Утром просыпался и бежал к телевизору с криком «Бам-бам». Это что, дед <сёздет> бом-бом в детстве. <сёздот> Но однажды, в один прекрасный день, я строго-настрого запретила смотреть ему этот ужасный мультик. Ребенок пытался оторвать себе руку во время просмотра. <сёздот> ну, пытался он себе оторвать руку, если я со всей силы, правая, правша, постараюсь оторвать левую, свою же. У меня, поверьте, не получится нанести себе никакого урона. Такой совсем неинтересный. Ну, как можно так судить, если у этого мультфильма фанатов колоссально много. Такой совсем неинтересный персонаж в виде желтой губы. Кубки со штанами и глазами. Да такое нужно придумать. Это панч. Это не спанч, это панч. Не думаю, что у мультсериала вообще есть поклонники Сука. вообще не понимаю я эти современные мультики моя дочь сидит на губке Боби. у нас все и везде губка боб вообще для меня остается загадкой как можно так запудрить мозги такой нелепицей? особенно нельзя показывать его маленьким детям не понимают еще что такое хорошо и что такое плохо и воспринимают все буквально как с оторванными руками кстати вылетевшим позвоночником посмотрят они этот мультик мультики вырвутся позвоночник к чертовой матери существует программа уничтожения россии и этот мульт как раз сюда можно отнести ядерное оружие это слишком просто. Нужно было сделать 12 тысяч сезонов. Я думаю, что мы достаточно начитались. Позвоночники, руки, уничтожение России, мы готовы. Кто такой бам-бам, тупой мультфильм, с непонятными героями он сыр или мочалка в штанах его дружки существа бесформенные будьте готовы рвать руки себе и позвоночники ведь это Она. Давайте уже, наверное, все-таки джокера посмотрим, ну, как бы актуальненько, да? Смех без причины, признак маньячины. Два часа пребывания в дурдоме. По возвращению из кинотеатра написал об этом всем друзьям с целью сберечь их время, психику и деньги. Сегодня я расскажу вам про 5 вещей, на которые не стоит тратить слишком много денег. На первом месте Джокер. Не понимаю, как такое вообще можно пускать в прокат? Когда и так приходится, каждый день с этим сталкиваться, вот оно как. С этим нужно бороться, а не пиарить под соусом нормы. Ну да, ведь суть фильма была в том, что так и надо делать. Ага. Игра актера блестящая, но мне очень жаль, что он вынужден сниматься в таком дерьме. Шизоидам нравится фильм про шизоидов. Сука, ребята, как же кринжово в этот момент, как я ненавижу этих людей, если честно. Что за хвалебные дифирамбы, вы серьезно? Рука-лицо. Итог незамысловат, бессмысленно потраченное время. Новый саундтрек Джокера. Вот таким вот голосом буду пить атмосферности ради два часа в дурдоме смотришь полный бред блестящая игра актеров в полном дерьме шизоидам нравится шизоидное генцо все критики проплачены рука-лицо сложно найти причины успехов этой картины а смех без причины признак маньячины Сложно найти причины успехов этой картины, а смех без причины – признак маньячины. Так, Сбербанк России, ну давайте почитаем. Была в Сбербанке. Хотите ипотеку? Приготовьтесь к сплошной обдираловке. Отношение к ИП как к бродячим собакам. У меня свой бренд авторских календариков мы делаем крафтовые носки и смм ну а что вы хотели все договоры составляют злые юристы а, да простит вас бог мошенники не похоже на сберегательный ну типа это смешно да что он сбер но не совсем сберегательный грабеж на вполне законном уровне Сбербанк захотелось придать немножко бродвейских ноток чуть-чуть джазика погнали Сбербанк России это Россия Сбербанк Стоя бродячий собак гав-гав-гав-гав а. Так за что любить нас? Может за злых юристов? Хотите открыть одну из ипотек? Готовьтесь к оптираловке Сбербанк России – это грабеж на вполне, на вполне, в вполне законном уровне. Ау! Собственно, предлагаю долго вокруг да около не ходить и перейти к Макдональдс. Общий, в принципе, социальный комментарий по поводу Макдональдса и так очевиден, но все-таки давайте почитаем, что пишет народ. Сегодня зашел с дочерью в 11:46. Слава богу, что не в 11:47, иначе на них бы упала балка. Купили сундучок Happy Milk. <свят> <свят> <свят> Тупо. Happy Milk. В составе лежал гамбургер внутри котлета с обычным томатным соусом. Только не это. Дочь сказала, съем только резиновую булку. Мне резиновую булку пожалуйста. У нас только, естественно, резиновую булку. Пожалуйста. А котлету съел я. И через 20 минут у меня дико заболел желудок. Я лежу и умираю. Я получил реальное отравление. Слава богу, тебе повезло, еще получил нереальное, уже бы в гробу валялся. Отзыв от ресторана здесь, только цены. В остальном, дешевая грязная забегаловка. Ну, то, типа, она и дешевая, и цены, как ресторанные. Люди, которые пишут отзывы, реально, они здесь часто, ничем не хуже, чем те, которые пишут отзывы на кинопоиске, знаете, там растекаются в мысли, я смотрел этот фильм холодным серым днем. Дешевое и вкусное мороженое по 19 рублей. Дешевое мороженое по 19 рублей. Недостатки, Дорого голуби свободно ходят по столам голуби вот именно в москве я замечал такое прям по столам на уличной террасе голубей куры не клюют и это действительно мешает процессу травли себе полуфабрикатами назвать макдональдс рестораном не, ну это реально смешно. Я когда слышу, когда Макдональдс называют рестораном, я думаю, сука. Вот если бы я не встречался с Сашей, мой прекрасный, я бы, конечно, всех баб только туда водил в ресторан. Зашли с ребенком перекусить, так как в наше время реклама имеет большое влияние на умы подрастающего поколения, то напев. Которая запоминается из рекламы Макдональдс Конечно же, играет роль в желании посетить данное заведение Однако, вопреки ожиданиям, все приятные моменты Заканчиваются буквально на втором посещении то есть первая бомба. А вторая уже, конечно, ну никуда не годится. В хэппи мил предлагают игрушки. И детям, конечно же, хочется ее получить. При этом те же положительные герои, которые представлены на витрине в ассортименте, отсутствуют и на просьбу снять игрушку с витрины. Администрация отвечает, что это невозможно. Если на витрине стоит Боб, то в хэппи мил попадается жена планктона. Я помню свое детство, мы просили эти игрушки с витрины. Нам не доставали их с витрины, нам просто давали такие же. Так себе пирожковая. Новый слоган Макдон па па па Я такое слышал, где вот люди подходят к и говорят, какой у вас тут самый вкусный бутерброд. Ну что, я думаю, что мы накопили достаточно материала. И вот наша песня. <музык> а. А. -а, -а. Макдоналдс на витрине, игрушки хоть куда, Но в вашем хэппи-милке их не будет никогда. Опять америковцы синтетику суют, Резиновую булку пусть голубки доклюют. Туру-турум дешевая, такая себе пирожковая, Майонез вместо соуса, макай, все в доеду макдональца. Прежде чем мы перейдем к нашему следующему бренду, он будет супер, хочу вам напомнить, что у меня в комментариях офигенная движуха. Я спустя какое-то время выбираю один случайный комментарий из всех и рисую его автора в своем гениальном стиле. Поэтому чем больше комментариев вы напишите, тем больше у вас на это шансов. Поэтому не стесняйся, допиши побольше. Поехали дальше. Авито только перешел на страничку и тут первый же отзыв. Авито. Жулики. Никакой ответственности перед клиентами. Мошенники. Я являюсь зарегистрированным пользователем. Продаю катера. Что? Катера? Ладно, давайте лучше комментики к этому почитаем. Много мошенников, администрации нет и другое. Вам не удается подать объявление просто так. Вам нужно будет за него платить. Ого. Мы на дне. Надеюсь, не их девиз. Группа ВКонтакте напоминает помойку. Бесплатный сыр только в мышеловке, а Авито требует денег. Сайт раскрутили, теперь ясен пень, будут бабло с него стричь. В Авито захотелось придать фанковых ноток для вашего настроения. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а Авито требует денег. Группа ВКонтакте похожа на помойку, мы не пушим объявления. Мы на дне, наш девиз улики толкают дичь сайт раскручен ясен пень теперь бабло с ним будем встречать. авито авито хотите заработать платите авито авито продаете что-то платите авито авито хотите заработать платите авито авито продаете что-то платите в печь Итак, Убер. Когда я бегала за ржавой таврией и другие занимательные истории. Машины убитые, цены выше, чем у других, долгая подача, порой бесконечно долгая. Развод на деньги под видом штрафа. Достоинство. Вызов через интернет, хотя сомнительный плюс. Сука, мне кажется, что этому человеку очень много лет. Как испортить себе настроение на целый день? Вызови Uber. Веселенькие поездки, сука. Uber. Веселенькие поездки. И вот песенка, которая у нас получилась для Uber. Хотелось бы, чтобы Уберы пригласили для своей рекламной кампании кого-то типа Бруно Марса или Эйкона, для того, чтобы они исполнили сладкую, красивую, праздничную песню для их рекламы. Давайте же пофантазируем, как бы это звучало на Рома-хене. Зимой я просто обожаю бежать по ямам, догоняя ржавую таврю. Просто без ума, когда меня под видом штрафа Разводит без моей вины на бабки. Ждать убитых тачек вечно, часто даже бесконечно. Если тебе скучно хочешь поразвлечься, вызывай Убер, Убер, это безупречный досуг Убер, веселенькие поездки. Убер, давай веселиться вместе. Убер, веселенькие поездки. Веселиться. Oh, yeah. Вот так, я надеюсь, вам все понравилось. Обязательно подпишись на этот канал, чтобы увидеть подобные и бесподобные ролики. Ребята, пишите, пожалуйста, субтитры под моими роликами, чтобы их могли э, смотреть люди с проблемами слуха. Вот такая вот движуха. Пишите в комментариях, на какие еще бренды мне делать джинглы. А самому прикольному комментатору, давайте так, я сделаю его личный джингл. Пока!